Вы когда-нибудь встречали нарциссиста? Как насчет темного эмпата? Люди с сильными нарциссическими чертами характера имеют завышенное мнение о себе. Они также испытывают острую потребность в восхищении и внимании других, также известное как «нарциссическое предложение». Тип поведения, что люди с нарциссическим расстройством личности изображают, может зависеть от факторов окружающей среды, например, чрезмерное родительское баловство или жестокое обращение в детстве. Темные эмпаты, с другой стороны, как правило, более проницательны к чувствам других людей, чем нарциссы. Но они также манипулируют люди совершенно одинаковые. Есть много подобных качеств между ними, но они не одно и то же. Различить их будет довольно сложно друг от друга, если только вы глубоко не изучите их модели поведения и их способность быть искренними. Им обоим нравится контролировать ситуацию. Так что же именно произойдет, если они встретятся друг с другом? Будут ли они конфликтовать или станут лучшими друзьями? Давайте выясним. Во-первых, может родиться мощный дуэт. Сможет ли нарцисс когда-нибудь поладить с темным эмпатом? В большинстве случаев ответ – нет. Нарциссы и темные эмпаты у обоих доминирующие личности и полагаться на других людей, чтобы они выполняли их приказы. Так что мысль о том, что они могут быть друзьями, звучит совершенно абсурдно. Но пока наиболее вероятно, что нарциссы и темные эмпаты сталкиваются были времена, когда они могли бы стать лучшими друзьями. Это потому, что темные эмпаты имеют высокий уровень когнитивной эмпатии. Они очень чувствительны к тому, что чувствуют другие люди, и обычно знают, что происходит. По этой причине темные эмпаты могут распознать гордого яркого нарциссиста и подружитесь с ними, чтобы использовать их в будущих ситуациях. И когда они объединяются, оба фотографии, манипуляций, эгоцентризм и харизма, они могут быть довольно опасны для ничего не подозревающих. Во-вторых, начинается борьба за контроль. Как нарциссы, так и темные эмпаты есть желание взять все, что они хотят для себя. Их тянет на руководящие должности, и другие люди часто естественным образом уступают их желаниям, чтобы не разжигать их гнев. Между ними обоими нарциссы были бы единственными, которые, скорее всего, не остановятся ни перед чем, чтобы все было по-своему. Это происходит потому, что им, как правило, не хватает сочувствия и обладают большой долей высокомерия. Темные эмпаты тоже могут быть довольно упрямыми, но потому что они могут оценивать эмоции других людей, у них больше шансов отступить, чтобы найти другие способы получить то, что они хотят когда эти двое вместе может показаться, что нарцисс является более доминирующим, но темный эмпат более вероятен человек, дергающий за ниточки за занавесом. Номер три. Их язык будет ложью. Как узнать, говорят ли они правду? Вы не можете. Нарциссы и темные эмпаты оттачивали свои таланты в искусстве лжи. Нарциссическая потребность в восхищении может заставить их хвастаться их ложные достижения, в то время как темные эмпаты, манипулятивная личность, может заставить их лгать, чтобы казаться сострадательными. Они рассматривают ложь как способ добиться своих желаний, и поэтому будем продолжать это делать без последствий вины. Поэтому, когда они двое встречаются, они, вероятно, будут выдавать одну ложь за другой, просто чтобы казаться лучше других. В-четвертых, манипуляция будет их оружием. Кто хитрее? Нарциссы и темные эмпаты, им не привыкать лгать и держать себя в руках. Отсутствие чувства вины и жажды власти делает мастерами манипуляций. Когда нарцисс и темный эмпат встречаются, они могут немедленно попытаться сбить друг друга с ног сквозной проход агрессивных средств. Это может означать хвостоство своими победами и пытаются преуменьшить достижения друг друга. Также вероятно, что они создадут проблемы друг для друга за кулисами, сплетничая, наносить удары в спину и обвинять друг друга. Номер пять. Они будут действовать друг другу на нервы. Насколько нарцисс похож на темного эмпата? У них действительно много схожих качеств. Например, они оба нарциссичны, склонны к манипуляциям и жаждущей власти. Главное отличие заключается в том, что темные эмпаты иметь более глубокое понимание чувств других людей, в то время как нарциссы не уделяют много внимания другим людям. Они просто хотят все время стремиться к совершенству. Но помимо этого, потому что их личности вполне отражают друг друга, они могут раздражаться из-за того, насколько это сложно, чтобы заставить других подчиниться их желаниям. Их постоянная борьба за превосходство может стать утомительной и вызвать у них большое разочарование. Они привыкли быстро добиваться своего. И так, это новое найденное препятствие может просто казаться запретом на их существование. Номер шесть. Они найдут способ выбраться из этого. Нарциссов обычно очень привлекают эмпаты. Это потому, что нарциссы хотят кого-то, кто будет постоянно хвалить их. И эмпаты, или по крайней мере полные эмпаты, имейте достаточно терпения и сострадания в своих сердцах продолжать отдавать другим. Они хорошая пара, но только для нарциссов. Это происходит потому, что такой тип отношений быстро станет токсичным, особенно для добродушного полного эмпата. Темные эмпаты и нарциссы тоже довольно харизматичны. Просто они используют эту черту, чтобы заманить других людей в их ловушку. Когда они оба встретятся, они будут проявлять признаки уверенности и постарайтесь привлечь двух других на свою сторону. Но они оба играют в одну и ту же игру. Нарцисс может прийти, чтобы увидеть, что потребуется гораздо больше времени, чтобы манипулировать ими в то время как темный эмпат подружится с ними просто для того, чтобы в конечном итоге использовать их позже. И в седьмых они не забудут ошибок друг друга. Нарциссы и темные эмпаты затаили злобу, потому что это их ключ к тому, чтобы оставаться под контролем. Например, когда они замечают, что проигрывают спор, они быстро заговорят ошибки другого человека, чтобы дать себе власть. Нарциссам не хватает терпения и внимания к другим, и поэтому иногда может открыто бороться с другими всякий раз, когда они делают что-то не так. Им не нравится, когда их ставят в такое положение, это делает их покорными. Темные эмпаты, с другой стороны, склонны быть злонамеренными. Они могут быть гибкими и решить и не начинать спор сразу, но они будут помнить каждую ошибку. Поэтому, когда они оба встречаются, они, вероятно, уже записывают ходы друг друга и придумывают стратегию, чтобы все еще контролировать. Как ты думаешь, ты когда-нибудь столкнулся с нарциссом или темный эмпат? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кому оно может принести пользу. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления всякий раз, когда я решу опубликовать новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и увидимся в нашем следующем видео.